Всем здорово! С вами Гидро 94 и сегодня у нас реакция на анимацию от Рикони. Персонажи игры превращается в принцессу. Баузетта. Баузетта — это персонаж, придуманный из соединения от персонажа Боузера, вот злодея, там, который типа черепаха, дракон или помню, кто он там вообще. И который надевает какую-то там корону и превращается в подобие принцессы Пич. Вот как так вот. Все как-то так завирусилось, как-то... Фанбаза такая появилась у нее. И вот, видимо, решили, что будет, если надеть корону на других персонажей. Вот, наверное, так. Давайте смотреть. Вот, вот это Баузета. Марио. Луиджи. Этого дракона, я не помню, как зовут. Соник? Забыл, как персонаж зовут. Кирби его, по-моему, как так вот. Пикачу? Соли Снейк. Просто нарядил в платье и вс. Мастер Чифа. Это Half-Life, это мист. Как Морган Фриман этот. Не Морган Флейман, ничего несу. Короче, Фриман этот из Half-Life. Это Ведьмак. Каратос. Ненавил какой-то арт, там типа более такая, типа открытый наряд был женской версии. Кратоса, там как-то правил 63, как так вот работало. Адюк Нюкин. Волдбой, как такого, вот. Рю. Крэш Бандикут. А, с... Парки как так его, я не помню как зовут дракона Линк, а Спа, Спайр, во когда его звали, нас да. а с этим не сработало ничего. Все, да, в конце ничего не будет. Ну, да. ну прикольная анимация, я больше прикольно, почему мастер просто нарядил в платье и все. А так, ну да. Вот типа корона превращает так вот всех персонажей в подобие Пич. Принцесса Пич. А, если попросите мои реакции. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хочешь мне подписать на ее, ставьте группу ВКонтакте, подписывайтесь на Рикони. И до следующего видео.